или да. до такой же степени Рафи, да. Да. Да. они учат да. в или, или, школах или, да. по моему типа природоведения есть у них да? или перевод честно не могу похвастать, что я все понял. Вот. Значит, то, что две идеи прозвучало, как бы центральные у Рава, то, что он хотел дать. Первое, про связь снега и мишпат, судебная система судов. Вот, и, соответственно, и Порошат Межпатим, и как бы на неделе было там Натаньягу, в конце концов, отказался от досудебной сделки, сделки судом. Значит, тут было достаточно интересно, что Рафиоэль говорит есть связь между снегом и, и мишпатим, вот, какая, я не знаю, вот. Но он пытался как бы, то есть явно как бы есть какая-то масорот, вот, как бы логическое объяснение, оно где-то утрачено, а как бы начало и конец цепочки известен, что э, снег связан с мишпатим как-то. Вот. Э, Рафиоэль пытался сам как бы эту вещь э, восстановить, эти звенья цепочки, ну, там и цитата из Йова, там и, э, и, и фраза из Тиелима, значит, вот то, что Аран так иронично, значит, э, Объяснил. Э, Равели, вы можете напомнить эти две цитаты? Значит, в Тиелима говорится, что снег, как шерсть, покрывает землю. Вот, что, вот, имеется в виду, что слой снега, это как э, одеяло для земли, то есть э, защита от холода. Понятно. Вот. Э, э, чтобы земля не, не промерзла. Вот. Э, в э, Йове э, там э, э, я сейчас не, не точно э, помню, но э, вот, но как бы э, на на как-то на мысли о несправедливости того, что с ним произошло, это, это в самом конце должно быть, когда Бог ему говорит, что вот посмотри как бы на, на лед, то есть там не, не, не напрямую снег указан, а лед, то есть, кто посылает лед, что-то, как-то как вот так там фраза, значит, Идея тут, Рафьйоль, как бы привел мысль, что и вот мягкая вода, да, вот, но она когда застывает, она становится очень крепкой, становится льдом. Вот, значит, и как бы вода это символ веры в человеке. Вот, и вера может, как бы, быть укрепить человека, то есть человек становится крепче льда. Вот. Это была одна часть значит, попытки как-то связать все-таки снег с Мешпатим. Можно, вот. можно было буквально одно слово. А вот убелю как снег ваши грехи, это где это, в каком месте? Это у пророков. Это то ли шаягу, по-моему, Мне дается целая цепочка этих, во-первых, Мишлей, конечно, шелек бием кацир. Кицинат шелек Бейон, кацир. Сейчас я посмотрю, действительно должен Йов, который вы сказали. Вы можете сразу Арон переводить, не все владеют ебритом. Сейчас. В Йове там, по-моему, все-таки Керах а нашел. Но... Армия у в том, что я Йове и... и... и... и... и... и... как раз не нашел. Есть Йов, и есть Армия. Йов. Йов, Йов. А Йов. Йов, да. Есть две цитаты. И э, им э... Талям Шелек, сейчас, а кодрим сейчас, а кодрим мини карах алейму и таляк Шелек, если кодрим мини карах алейму, укрою льдом и укрою снег, так как-то, да, это так простого смысла посыл во имя трахать тебе мо шелик из-за уборка а если очищу водой снега очищу ямой не знаю не понимаю Вода снега это самая чистая вода, да? да. И очистит, острижет одни снега от ваших грехов, как-то так. Ну, ну неважно, смотрите, все, да, да, не важно, да. это все. Совсем не важно, да. Можно, да, можно да, да. Есть вопрос, если льем воду, просто льем воду в, в микве, то миквы не, не, не становится, вода не становится, если просто льем. А если тает снег, то это кошерное. Как это объяснить? Ж вода, та же вода замерзшая. И переносим ее, и не из источника. Нет, это как раз тут логика понятна. Можно лед растопить, и он кошерен для миквы. Почему? Вот. Почему? Потому что Почему вода, которая льет не кошерная? Принцип но лад. Когда вы переливаете, то как бы это вода, прошедшая через как бы руки, да? то есть через кли. Главное там кли, не руки. Вот. а э, как бы растаявший снег или растаявший лед э, э, смена физического состояния э, воспринимается голохой как рождение то есть это э, природная как, бы, как она как будто только родилась вот -эм хаим это называется как угу. бы живая вода угу. Угу. Именно свежерожденная так. Именно или не так, свежая. Живая, именно так, живая вода. Да живая вода yeah. <связывая> да. вопрос, я <связывая> помню, что где-то я взорва, я упочну своего рага, один из материалов творения, используется шелек. шелек. И тоже там как один из, из ну, насколько я понимаю, все-таки на второй день. Да. Есть, а, помню, ой, прекрасно. А второй, нет, это нужно уточнить, это не прекрасно, я не помню. Нет, нет я хотел мысль Ну ладно, вы закончите. А, я день. могу день. сказать, где? Я помню, где. одного из комментаторов. Не, не помню. Не помню. А, себя... Это у Кузари, где он дает какие-то объяснения на сефар -Яцера. Это то ли четвертый, то ли пятый перок <сёк> а, у <Кузари>. <сёк> Вот <сёк> Там он говорит о том, что когда появляется ракия, Бог разделил а, воды а, над ракия и под ракия, и воды над ракия, они в форме льда. <сёк> <сёк> <сёк> вот. А, а шелик? Как-то шелик, переход от этого к тому воде не помню. или еще вопрос, можно? Прозвучало урава что Йов спросил у Всевышнего. Вот что я не до конца понял. А ответ был: "Посмотри на снег". Что в этом в этом месте понятно было? Я не до конца. Смотрите, посмотрите конец книги Йов. Там как бы Иов, он как бы не приняв никаких объяснений своих товарищей просто как бы обращается с этим богу а бог ему говорит а ты вообще посмотри на природу посмотри, посмотри как мир устроен то есть чего ты тут типа, недоволен вот все это сделано мною спасибо вот. mm -hmm. mm -hmm. Как бы, не знаю. Да, да, я, да, я понял. Знаю. Да, снег как, как явление природы. Да. Да, спасибо. Еще, э, позвольте маленькое предположение, что как снег связан с э, Мешпад. Дело в том, что ну, настоящий истинный э, еврейский суд, он же вносит правду. Он э, очищает от, от э, лжи. От разных побочных И в конце концов устанавливает правду. Ну, на русском языке на коренное слово справедливость, о которой вы уже сказали сегодня. Да, справедливость. Значит, справедливость и правда. То есть, а снег, он символ чистоты. И по своему цвету, и по кристаллической структуре. Вот вода, она может нести себе как бы различные примеси там и так далее. А вот снег отличается от воды тем, что он проходя вот этот вот водоворот природы, да, испаряясь сначала, а потом выпадая сверху в виде чистых кристаллов. А у, кстати, у Кеплера есть совершенно замечательная книга ⁇ Шестиугольные снежинки ⁇ Это совершенно теологическая работа, где он отталкивается от формы снежинок дальше говорит о происхождении природы от, от Творца. Вот. И поэтому мне кажется, что снег – символ чистоты, очищения, а еврейский суд должен был бы быть тоже таким символом очищения от, от ненужного, от лжи, установления правды. Вот такое, предположим, связь. Ну, понимаете, вы сейчас как бы работаете в духе Зогора, вот, Зогор берет как бы две абсолютно разные вещи и говорит, что это вот и связывает их по внутренней сути, вот, почему взять снег, также можно взять солнечный свет, например, вот. пробивается, очищает там и так далее. Вот, но... Солнечный свет еще и сжигает, если его слишком много. А, а снег, потому что сегодня эта тема, значит, выпал снег а главами шпати. А насчет связи, дорогой Эли, так в этом мире все связано, просто мы не все видим. Ага. Может быть, продолжим по уроку Рава, да, еще? Ну еще. да, это Но, просто а, по этой теме. А, а, а по уроку было, значит, Рав просто как бы затронул, как бы, то есть хотел напомнить, что в Торе есть все, вот, и бегло пробежался по там нескольким вещам, которые вот совпали в, ну, то есть произошли в реальности и э, потом нашли эти вещи в э, Зогаре на э, эти, э, эти паршиет Вот. Э, напомнил про Мирон, напомнил про Илана Рамон. Вот, э, э, а и про Титаника. И про Титаника, да. да. Ну, вот. А и вы можете собака... Это, подождите, эти все три вещи на, на эту да? Нет, нет. А вы можете тогда пару слов по, -по каждому что ровство, или это Не, там там просто э, игра слов э, в, в каждом случае, поэтому это не непереводимо фольклор. То есть это фразы из огора, иногда э, э, там слова как бы буквы в обратном порядке. То есть тут э, Тут я хочу пару слов сказать перестать. по поводу, что напомнил Шар-Ишуф. Это поселение на севере, где я работал врачом несколько лет. И когда произошел этот случай, то как, как раз... Какой был... случай? Напомните нам. Значит, случай был такой, что поднялись два вертолета, и... А -а -а взорвались в воздухе и умерли люди, а в пороше в тексте написано шар и шув две головешки две головешки это два горящих вертолета там интересный случай я разговаривал с человеком, я там работал я говорю как раз в это время я был на пути в шар и шув из Керачмон ехал когда это произошло когда приехал это было по свежим следам там сидел один э, парашютист, схватившись за голову, и, и плакал и смеялся, смеялся и плакал. Так меня позвали, чтобы что с ним произошло. Он мне рассказал, что он э, делал чуву и обратился к Раву, что какое, какое действие ему нужно делать в начале, чтобы начать, надо что-то делать. Он говорит, Ты возьми простую вещь как завязывать ботинки. ботинки. Что ты сначала завязываешь, одеваешь сначала левый, потом правый, и завязываешь правый, зашнуровываешь, потом левый. Нет, да, Нет наоборот. Все, все наоборот. Но наоборот. наоборот. Да, он тогда Важно, я хочу сказать, я левый и правый. правый. Какая-то последовательность, порядок какой-то. Сейчас я точно не, не, не помню, хотя я это делаю каждый день вот и этот парень который стал делать чего вспомнил что он неправильно завязал ботинки он разулся чтобы быстренько переодеться и как нужно завязать как нужно и в это время поднялись он закричал подождите меня они уже поднялись в воздух через секунду они взорвались и он был свидетелем живым свидетелем как раз спасает и как э, то, что произошло. Шаришув. А содержание, это отрывка, может быть, или расскажет, что там написано про Гагалогачки. Просто упоминание в Зогаре. Спасибо, Робьюда. Это очень важно. Да. Вы напомнили конкретный случай. И это тоже Аллаха, да, если случается чудо. И Рав, Рав, Рав Йоэль много раз это вспоминает. Он, вы не обратили внимания? Я просто слышал, его. он говорил про Шавишу, про Головешки. Потому что он вспомнил этот это случай, когда урок был его. А, как, Какой-то 96-й, 7 что-то было. Нет, не седьмой, девяносто шестой где-то примерно там, трагедия была. Вопрос, если можно, вот это глава Мешпатима, это такой всемиемлющий свод законов, а евреи вот только-только получили Двору, только-только получили были на Синае и, и Получили covenant. да, и, и вот сейчас 10 заповедей, и сейчас вот этот всеобъемлющий свод законов. А какие были законы в Египте? Такое впечатление, что эти все, вот, которые Всевышний так излагает, так четко, эти законы, наверное, несколько, после этого, несколько тому, тому, да, посвящено разборке этих законов, что они почти все отличаются от того, что было в Египте. Именно поэтому он как бы подчеркивает, что вот это, насколько это так, какие, потому что в Египте же были законы, Если я не ошибаюсь, это э, э, Равгерц э, приводит в своем комментарии сравнение с кодекс, кодексом Хамурапи. Э, то есть э, было много э, попыток говорить, что еврейский закон э, опирается на кодекс Хамурапи, но там э, одна из, так просто вот по памяти, э, базисных вещей, базисных противоречий. У Хамурапи одно и то же действие по отношению к простому человеку или к знатному каралось по-разному. Тора с самого начала проговаривает, что один закон для всех, неважно по отношению к кому было сделано действие. Угу. вот Я знаю еще одну разницу, а именно отношение к рабам. Если раб убежал, а, то его нужно да, вернуть. вернуть хозяина обязательно. А, да. а, а, а в наших законах нет, нельзя его выбрать. Если он убежал из другой страны в России. Но мне кажется, что, что не только это, а, а, а главный контраст вот с вопросом Владимира. Ведь Египет, Ницраем был страна рабов. И, и, и, да, весь, весь полностью, да? Полностью, да. И, и весь народ был порабощен, причем это было жесточайшее рабство. То есть э, э, египтянин мог, мог убить и не под, и, э, еврея, и ничего ему за это не было. Вот. А теперь а, э, э, мешпатием начинается с законом о, о еврейских рабах. И, угу. там, и, там, и там главное, что через шесть лет обязательно на свободу. А если не выходит на свободу, то это не, не, не есть хорошо. И, и, помните, ухо к... А, как да. И вот эти законы раньше, что если раб, так он навсегда раб. Все, у него нет никакого выхода, да? Ну да, ну да. А, а комментарии говорят о том, что к работу относились как к члену семьи. И, и, и рабство – это было еврейский раб. Он просто имел такую класс воспитания, пока он жил эти шесть лет. Вот. Он воспитывался трудом, он просто отрабатывал свои, свои прегрешения тем, что он трудился. А во всем остальном он был полностью как человек. Он мог иметь семью, все что угодно. То есть полный контраст. Это ответ на ваш вопрос. Да, да, да, да. Можно? Семью вопрос. И... Он, но у меня... Вопрос а. Вопросы насчет семьи. Если он пришел один, он не мог иметь семью? А, он мог иметь семью, он не мог с ней выйти? Нет, да, он не мог да. приобрести новую семью, когда он пришел один. Он он мог, его, его хозяин был, мог да. дать. Хозяин, нет, да. нет, хозяин, он мог ни жену к Нанейку не мог дать, и не мог дать жену, не мог поженить. Мог. Не женили. Хозяин мог дать ему жену к Нанейку, вот, но Нет, не она было... и дети оставались, когда он выходил. Нет, если у него не было жены, если у него не было А, детей, если да, и... если не было до этого детей вообще. Если да. он один пришел, вот могли его, мог хозяину поженить на еврейке, вот вопрос. А, Я на евреке. На еврейке. Я думаю, нет. Он пришел на еврейке один, нет, он... скорее всего. Но это не так важно. Важно, да. что он да. Еще, и еще мог Разница, иметь... разница и мог сказали, иметь семью. Сказали, разница в отношении богатых и бедных. Mm -hmm. так? Есть еще большая разница. Например, дело о миллиардах в первую очередь рассуждается. А у нас написано, это не имеет значения, миллиарды или доллар один, нету очередная очередности, более важные, более дорогой. У, -у, -у. у меня вопрос, мы с уроком закончили или еще нет? А, с уроком да, то что... есть... да. все да. это было как бы просто Сепурим, подтверждающий, что вот то, что происходит в реальности, то уже все записано. В а уроке то, было, то, было то, еще то, один момент, почему я про, про, про урок. Как, как раз эта тема суда. Рав все время поднимает тему государственных свидетелей, что это идет очень-очень против духа и публики Торы. И, и это и огромное искажение, и привел пример, что эти свидетели сейчас отказываются от показаний, Потому что их заинтересовывают, да? Свидетель должен быть очень не заинтересован ни в чем стороне, да? ну, это только как добавка, извините, отвлек тема темы. Возвращаю. Интерес, очень интересно. Да. Можно добавлю к словам Ильи, то есть меня когда-то сильно задевал вопрос. Вот, после Асарата Деброд. Uh, которые, в принципе, основа морали uh, всей современной цивилизации. Вот. И тут uh, сразу за этим такая проза жизни. Uh, законы о рабах, кто кому дал в глаз, uh, там, uh, okay. сколько платить и, и так далее. Вот. То есть какая связь. Вот. <coughs> и я uh, понял простую вещь, что... Бог сначала им проговаривает какие-то идеалы, которые высшие, которые ценности на, на все века, вот. а люди остаются людьми, то есть а людей басов интересует, ну, хорошо, а какие сейчас права у рабов при новой власти? И, и вот тут, значит, да, проявляется качественное отличие, что... Uh, получается как бы у рабов uh, столько прав, что uh, невыгодно держать рабов. Mm -hmm. uh, uh, и по чуть-чуть народ подталкивают все-таки к uh, тому, что хорошо бы брать на себя ответственность и становиться свободным. Uh, <coughs> есть, с этого фактически начинается воспитание народа. Но народу нужно было все эти высокие идеалы перевести на язык понятных им терминов. Вот. А термины это прежде всего рабы, ущербы там, и так далее. И ответственность. Ущербы, не ответственно. подразумевают ответственность. У раба нет ответственности. И у хозяина не было ответственности по отношению и к... Идеально трудно, да? Да, его хозяин, ни у кого. То есть еврейские рабы вышли из полностью рабской системы, и нужно воспитывать самые основ... основы того, чтобы не быть рабом. Да? Почему? Или можно вопрос один? Я прослушал, к сожалению, рабы, не, не включу. В двух словах он сказал, он говорит о том, что сейчас мы... В периоде этих пят маших и этих му муках рождения маших или что он говорит? Сегодня он эту тему не, не затрагивал. То есть вот связь снега с межпотим и о том, как примеры того, как в Зогаре были найдены вещи, которые как бы отголоски тех событий, которые происходили в эти недели. Вот. но это клали, это не касалось именно Зогарна Мишпатим. Все, Спасибо. то есть это сегодня то, что было. Но при этом при этом эта идея говорила не раньше. Да? ну да конечно это, да. это частный пример но да? да, ну, в прошлые разы он больше акцентировал внимание и, и его хидуш был в том что есть не только осел машах а есть еще как-то э, э, кучки ослама шаха вот э, дай бог не не узнать что такое тень кучек ослама шаха вот. mm -hmm. э, и кучки, текучки – это такой еще больше негатив, да. Что имеется? А, это? Это а, мысль в гморе, что один из а, Амараев говорит вот, а, а, там обсуждается. Кто-то говорит, что я бы не хотел жить во время Машеха, то есть настолько страшное время, а другой говорит, я бы хотел даже находиться в тени кучек осла Машеха. Значит, осел ⁇ это хомор, это хомор, то есть это как бы материальная база этих изменений, на которых произойдет духовный этот переворот. А вот что такое кучки, значит, вот Рафиоль сказал, что вот то, что у нас было с выборами, то есть вот политическая жизнь там и, и все, что у нас за последние пару лет происходило, вот что как бы он понял, что, что тот имел в виду по, по отношению к кучкам. Что есть не, не просто осел машиха, хода а есть еще кучки осла маши. сегодняшнее правительство. А, ну вот Рафьеоль, да. Расскажите, да. а, а вот межпатим даны законы очень очень сжато, ну, предельно жарко. И даже какие-то нам кажутся, вот так, как вы говорите, что они даны про рабство, что в самом деле направлено на то, чтобы постепенно уходить от этого, чтобы рабства в принципе не было. Это относится вот такое направление только к этим законам или вообще ко всем законам, что они все, становятся все более и более э, тонкие и, от, и э, отражают более тонкие взаимодействия в человеческой душе или взаимодействия между людьми. Это, это так, что вот исторический Талмуд, вот, например, он прорабатывал и, и делал законы, более понятными и обращал внимание на более, на более мелкие детали. Есть две части ответа. Одна это замечательная идея Рава Йоэля по поводу mm -hmm. того, что как бы, Тора не зря уподобляется дереву Эцхайм, что mm -hmm. живое дерево, у него признаком того, что оно живое, всегда появляются э, новые ветки. То есть оно растет, оно развивается. Поэтому, как mm -hmm. бы, э, Рафиэль говорит, посмотрите, любой наш э, текст, он э, обрастает коммента комментариями. Mm -hmm. вот, не, э, неизбеж, неизбежно. Mm -hmm. э, значит, как бы, э, я э, к тому что вы спросили я когда-то сформулировал простую вещь Значит, динамика развития морали То есть, есть одна из один из больших как бы критических анализов Торы и еврейства лица посмотрите что у вас написано посмотрите какие у вас законы вот там не знаю, у нас есть там закон о красавице-пленнице, вот. в принципе, это сегодняшний день по Женевской конвенции это военное преступление, вот, все, что там описано, да, вот, а там это описано как верх милосердия по отношению к ней, что ей дают месяц выплакаться по, по поводу, там, оплакать папу и маму, вот. Причем ничего не говорится по поводу э, мужа и детей, которых тоже могли как бы мужа убить, там э, детей продать в рабство, вот. Но вот а плакать папу и маму. <связывая> <связывая> и тут есть как бы важный момент, что в принципе, как бы, когда вот так вот критикуют, то сравнивают современную цивилизацию, то есть мораль европейского общества сейчас с евреями тогда. Вот. То есть и это как бы некорректная вещь, вот. потому что или надо сравнивать себя тогда с евреями тогда, или себя сейчас с евреями сейчас, вот. потому что Тора, она Эцхайм, она живая. И как бы мораль, которая, те идеи, которые заложены в Торе, они саморазвивающиеся идеи. Вот. И саморазвиваются они прежде всего в еврейском народе. Вот. То есть я когда-то придумал такой пример, что как бы, вот, я сейчас плаваю лучше, чем там, чемпион мира по плаванию, когда ему было пять лет. То есть, или надо сравнивать себя сейчас с ним сейчас, или себя в пять лет с ним в пять лет. Вот. Также и по отношению к Торе. То есть, да, у нас есть большая... <coughs> То есть, нам сложно, скажем так, оценить, правильно ли израильская армия ведет себя там во время операции в Газе. То есть мы все говорим, что чересчур гуманно. Вот. Вопрос и такого уровня гуманизма нигде в мире на сегодняшний день нету. Вот. Возможно, что это просто проявление вот этого вот самого живого развития морали в еврейском народе. Просто наша армия не может вести себя иначе, не может себя вести, как русские или украинцы, ну, или американцы. Сказать, да. Влияние сегодняшней судебной системы на все это, как она себя проявляет и как она реагирует на, на малейшие там какие-то то, что ей не, не нравится правонарушение, то, что ей не нравится. Это не, не еврейская мораль, это мораль, которая была позаимствована угоев сегодня. В том-то и дело, что у них нету такого уровня морали, который мы могли бы у них позаимствовать. Можно предположение, Элли, на то, что вы сказали? Мне кажется, что как раз мораль-то развивается как раз в, в этой современной цивилизации западной. Причем куда она развивается, нечего даже комментировать, нам совершенно ясно. А вот еврейская мораль, может быть, это не ветви, может быть, это ствол этого дерева. Почему? Потому что 10 заповедей пока никто не отменил. И, и на самом деле все лучшее, что есть в западноевропейской вообще в этой цивилизации морали, они взяты отсюда, из десяти заповедей. Вот. А, а там как раз развивается. Но, но, но там такие ветви, что иногда страшно посмотреть. Сегодня, значит... сегодня отношение солдата к палестинцу, не знаю, как кому. Наши генералы посылают спасать палестинцев и ставят под угрозу жениться солдат. Это еврейская мораль. Это не еврейская мораль. Не знаю, но я могу ответить так. Вот, э, вот этот образ э, Рава Йоэля про дерево и ветви вот, э, я чуть-чуть э, дорисовал. Вот. Э, то есть каждый год на дереве появляются новые ветви и новые листва. Вот. Э, как бы что останется, что станет частью дерева? можно видеть в конце сезона, когда листья опадают, а ветви остаются. Вот. То есть, когда мы видим какое-то новое явление в общественной или судебной системе, вот, мы можем еще не, не оценить, это часть дерева, то есть это ветви или это листья. Но будет все равно конец сезона. Вот, и то, что листья, оно отпадет, оно будет отменено. Вот, а то, что останется, то, то оказывается ветви. Посмотрите, там, тысячу лет назад Робейну Гершом э, вводит э, там постановление э, запрет на много, э, многоженство, запрет давать гетт жене без э, ее согласия, запрет читать чужие письма. Вот. Прошло тысяча лет. Вот. А как раз все остальные, как бы не только европейские евреи, вот, к этому тоже подтянулись. И, и здесь это стало как закон государства. Но этот закон уже может быть отменен, потому что тысяча лет прошло. Зео кончилось? И, да, но а, а, это срок эти тысячи лет истек что-то, если я не, не ошибаюсь, лет 20 назад. Вот. А как бы никто не открыл рот о том, что, значит, все свобода. Вот. То есть по умолчанию оно продолжает действовать, и никто даже не сказал, что надо бы вообще где-то прописать о том, что это закончилось. Сейчас это так, шутки все. Эли, а, а Раф ни, ни, ни, ни разу не говорил, что, в общем-то, делать в этот период, кроме как учить Тору. И, и как все будет дальше идти. И от чего, Видали? Смотрите, как <apart> бы... Раф, за что мы его любим, он пытается все события, происходящие в окружающей нас реальности, находить этому, находить это в Торе, и, соответственно, это дает нам как бы понимание, вот, это как бы главный подход, когда ты понимаешь, когда у тебя более адекватная оценка картинки, тогда ты уже более адекватно понимаешь, что нужно делать. Ну, я, и хочу и добавить, и... я хочу добавить, Раб что, и... что... мы милимся, каждый раз, чтобы к нам вернулись иоцимы Мишпати, Маша и Акоды, не те, которые сегодня. Это что, мы об этом просим? Рав ищет не только учить Тору, но и пути действия, да? Нахаль Хариди все-таки он и его основании был вместе с Рабьюдой, да, присутствующий здесь. А сейчас же Урава конкретная идея, вот то, что кидали присоединяет, а что делать в наше время? Он где-то недели три назад выступил с новой идеей, что полиция в Израиле очень ослаблена. И Харидим пойти в полицию было бы очень важным шагом. И причем не просто, а ведь ну, в Израиле есть связь, да, чтобы иметь оружие, надо в армии отслужить. То есть вот эти выпускники на Хар Харидии, еврейского батальона в армии, как раз очень хорошие кандидаты, чтобы новое явление широкое открыть. И Раф пытается это продвигать, он еще далеко не опускает руки. Есть такой рав Готлип. Он сказал, что каждый должен из себя делать машеха Так он сказал в лекции. Что значит из себя делать машеха? То есть делать то, что положено делать. Знаете, та вещь, одна из главных вещей, которую я приобрел от Рафьойля, это было. Один раз перед уроком, когда ой, как его в э, ну из учеников Рава Исхака, э, сейчас э, вылетело имя, э, э, сейчас он в Шурбали. район. А, нет, э, э, на не Бениамин сейчас, я не помню сейчас. Вот он э, так перед уроком сидит и вслух возмущается. Вот э, в Тольпеете открыли э, некошерный магазин, вот, и куда это все катится, и как, так, э, что происходит, вот. И, и, и Рафиоэль абсолютно <coughs> невозмутим. И он э, еще, еще раз, и в конце концов уже, ну, Рафиоэль, ну, то есть отреагируйте. Вот. И Рафиэль тихо, спокойно говорит, лайх патли". И мы так аж все затихли. Вот. И Рафиэль говорит, говорит, смотрите, сил у человека очень мало. Можно или потратить их на то, что бороться с тем, что плохо, или вкладывать в то, что как бы, то, что должно быть, то, что хорошо. Говорит, я учу вас вкладывать силы в то, что останется жить после нашего поколения. Говорит, а магазины с некошерными продуктами говорит, умрут вместе с этим поколением. Прекрасный пример. Рамот, между прочим, сделали кошерный магазин вот такой характерной русской продукции русский кошерный магазин вот вам mm -hmm. прекрасное действие я я всем рекламирую и рекомендую я к нему еще не обратился но у меня есть его телефон хозяина этого русского кошерного магазина на ну в смысле вот эти традиционные вкусности которые мы привыкли есть в советском союзе да, они там Торт, например. Но за, за исключением тех, которые не, не кошерные, а те, которые там, не знаю, что это мясные изделия и так далее, они действительно кошерные. Равели, uh -huh. uh, если я правильно понимаю, uh, вот то, что вот вы сейчас проговорили, uh, динамика между uh, евреями и неевреями. То, что если мы в каждый конкретный момент времени начинаем сравнивать еврейская мораль, ну, не, не то, что, вот как вы говорили, сравнивать сегодня с евреями 2000 лет тому назад, а яблоки с яблоками, то еврейская мораль всегда лидирует и как бы подталкивает нееврейскую мораль. То есть происходит то, что к, вот, Всевышний заповедовал евреям, чтобы они распространяли эту святость к, вокруг себя. С другой стороны, вот как мы в Итра увидели, Моша очень открыто воспринимал мудрость Итра. И не только открыто, а с большим уважением. Он вышел ему навстречу там, и так далее, и так далее. То, то есть вот, вот эти два процесса все время происходят. Они постоянно ведут, ну, постоянно происходят. Это лидирующие как бы, процессы. Да? Владимир, я хотел бы вы прекрасно сказали добавить вещь, которую я не знал. Я узнал ее от Аран современный английский язык развился после того, как Танах, Библия была переведена на английский. Это уже было в период противостояния католической церкви. Ага. И Секспир и так Весь дух вот этой современной культуры, он именно тогда начал развиваться. Не о литературе. И недавно я из любопытства заглянул в Google и подумал, а если шире протестантизма и так далее посмотреть. Оказывается, когда вот эти первые протестанты, я уже не помню, кто там был самый первый, перевод Библии на немецкий, то же самое ровно произошло. Вся современная и литература, и культура, и взгляд на жизнь, и сам язык, сам язык, он mm -hmm. развился, он стал намного более богатым другим включил себя много понятий, которые в нем не были развиты. А Здорово. Если, я, а, я, я такого не знал. То а если отойти было. еще чуть-чуть назад, то ведь и русский язык таким образом развился. Славянские языки до того, как Кирилл и Мефодий говорят, что выклестил перевели Библию на славянский язык тоже там огромнейший скачок в культуре ну у них просто письменность ну вот такие три наблюдения о них мало говорят а вот вот это ну, очень интересно да <связывая> <связывая> ну <связывая> Миш это можно систематизировать словом глобализация то есть, когда все были эти, и, и Европа, и Англия, там, и Германия, и Франция, и Россия, все это были города-княжества, вот, и у каждого свое наречие, то как бы один един, единый текст, он прежде всего как бы выравнивал, то есть строил язык. Да, безусловно, это так происходило, но получается вот как-то вклад Торы в глобализацию. Не, не, не только глобализация, сейчас прекрасная статья, между прочим, молодая исследовательница, которая из бывшего Советского Союза, она сейчас в мире становится таким очень популярным человеком, она, она такой вопрос исследует. А связан ли язык с характером мышления. Вот одни говорят по-английски, другие по-русски, а мы там, или кто-то там, да, иврите. Влияет ли это на мышление человека? Мне кажется, это известно, что да. И она у -у -у. расковыряла такие вещи, там у, у, у туземцев, по-моему, Австралии, у них нет понятие пойти вперед, назад, там, направо или налево. А они наоборот говорят пойти на север, на юг, на запад, на, на восток или там по какому-то азимуту, север-север-восток, очень точно указывают, куда он пошел. И в результате этого, значит, если так, туземца этого спросить, там, а в каком направлении, ю, юге, она спросила аудиторию. А вот вы сейчас сидите в зале, в каком направлении у нас там Запад? Закройте глаза и покажите, а потом откройте глаза. И видно было, что все вы там показали в разные стороны. То есть меняется характер мышления. И перевод, вот это уже тот тезис, который мы продвигаем, перевод Танаха на эти языки, повлиял на характер их мышления. Это не просто глобализация, это образ мысли, который выражен в Танахе, и это привело к развитию вот тех ценностей, которые развились это не, не, не так давно, там, не знаю, грубо говоря, 500 лет назад в Европе это произошло. Но, но это дело в том, как... что не забыли сегодня Танах, и они ценности свои берут из своего воображения. Ну, сегодня, да, я имею в виду там, до последних там, 100 лет, условно говоря. Я прошу прощения, я хочу пожелать всем шаббат шалом. хорошей дня. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Здоровья вам. Шаббат шалом. Здоровья. Шаббат шалом здоровье, здоровья, Рабилла. Шаббат шалом. Всего доброго. Миша, если продолжить вашу мысль и посмотреть сегодня на то, я не говорю даже о том, что мы сейчас на русском языке, пускай. А вот русский язык – совсем неплохое средство коммуникации. Кстати, корней невероятное количество в русском языке ивритском. А если посмотреть сегодня а, иврит улицы и иврит Танаха, вы представьте, какая, какая разница невероятная. А сегодняшний сленг, сегодняшний вообще взаимствование из, из разных других языков, причем не лучшие. И, и это сегодня уличный, рыночный иврит. Посмотрите, какой разрыв. Это что-нибудь говорит о нашем мышлении сегодня? Но о нашем, я говорю, среднестатистическом народном мышлении в Израиле. Вот хорошо, что он живет вместе. И иврит улицы, иврит. Танаха, для тех, кто учит Тору, по крайней мере, да, он живет вместе. Не, он... Да, вместе или параллельно, ну, я не, не знаю, если люди учат Танахи, Талмуд Талмуды, Тору, религиозные люди, они очень много времени проводят внутри языка Танаха. И есть, кроме того, язык повседневный. Ну, не знаю. То, то, есть нет, есть я, язык, я то есть есть язык евреев, язык израильтян. Так я вас понял. Ну, ну, многие, ну, многие религиозные люди, они обоими владеют? Да? Без а... сомнения, да. Мне так, ну, скажем так, мне кажется, да. И, например, что слово э, э, э, "дака". Это означает справедливость, не знает практически никто из, в России, да? ну, из русских, не знает никто, из вообще в всех, ну, знают, конечно, но очень мало, не знают ни американцы, ни китайцы, никто не знает, а евреи в Израиле знают практически всех. Все Немножко по-разному. Некоторые знают это как, как, как милость, а на самом деле здака – это справедливость. И милость ну, – она да. в силе справедливости. Ну, то, есть, да, то что здака ну, – это беды. милость, это все знают. А вот что, что здака – справедливость, это э, народы пока это не знают. Я могу чуть-чуть усложнить э, Миша на построение. Значит, я от одного из своих профессоров слышал идею, что разделение на иврит и арамейский произошло с введением письменности. То есть, в принципе, мы видим по Торе, что там Аврам сюда пришел, и в этом регионе он со всеми говорит, и все с ним говорят на иврите. Вот. Вопрос Тора нам это переводит, их слова э, на иврит, или они действительно э, так говорили? И оказывается, что в принципе э, язык, на котором говорили, там э, считается э, Кнани или Прокнани, э, что в принципе весь регион говорил на одном и том же языке. Вот. И, э, э, там, допустим... Канаонит и иврит отличаются там, ну, очень-очень мало. там Надо знать, где, там, в каком времени, в какой форме там что есть в канаоните, нету в иврите. Вот. А когда ввели а, письменность и когда, допустим, один и тот же звук в одном языке, а, обозначен одной буквой, в другом языке другой буквой, то через пару столетий это уже стало два разных языка. Вот. И получается, как бы, что, да, письменность в данном случае ввела разделение языков, и то, что у нас в конце концов там Талмуд, он на арамейском языке, то есть вот вы, Владимир, сказали про иврит сейчас, да, вот, а как бы э, религиозный человек, в принципе, грамотный религиозный человек, он владеет э, ивритом Торы, э, арамейским, как бы, языком, то есть это... Э, двухтысячелетней давности и еще если он как-то общается с людьми, значит, ему нужен еще иврит современный. Вот вопрос, как бы, вот я не знаю, хорошо это или плохо знать арамейский. Вот, это очень важная тема. Дело в том. что чтобы выразить глубокий смысл, ведь язык, он неоднозначный. Если фраза написана, значит, надо помнить, что имелось в виду во всех контекстах. И очень сильно этому помогает, как мы знаем, это когда эта фраза переведена еще и на другой язык, ункулеса. Да? Это постоянно вот это скрещивание. Оно позволяет проникнуть в более глубокий смысл. И для меня было открытие, я от Аарона узнал. я не знаю, все ли это знают, что сегодня в младших классах, они же арамиты не, не знают, как они изучают Тору на двух языках. Вы знаете об этом? Если нет, я сразу же скажу. Оказывается, есть хороший перевод Торы на Идыш, и они идут параллельно по двум текстам. Они учат Тору на Идыш и учат на иврите. Тут, конечно, двойная цель достигается, то, что идыш сохраняется и богатейший Идыш, а кроме того, вот на сочленении двух языков действительно проникает смысл более глубоко. А мне очень понравился образ, который Эли привел, когда он говорил о деревьях, ветвях и листьях. Mm -hmm. а, а что если мы представим себе язык, ну такой, как, как иврит, у которого есть корни, ствол, ветви и листья. А, mm -hmm. а хорошо бы нам было бы, чтобы все-таки язык тоже был объединяющим началом. И вот если представить себе, вот я буквально сейчас на ходу пользуясь этим образом, или представить себе язык как вот этот ствол. В чем у иврита явно есть корни, значит правда, значит у нас у любого слова там, если приставки, суффиксы, что хотите, но у всех есть корни. А дальше есть ствол. Ствол – это, это язык, мне кажется, той самой письменной Торы. А дальше идут ветви, вот, и дальше идут листья. А листья – это как раз вот этот сленг, который каким-то образом вырастает, конечно, это, это все считается ивритом, но, но листья отпадают. А что-то все-таки в языке остается и остается. Язык, да, развивается… Нет, эта модель прекрасная, мне кажется, или то, что вы рассказали, если применить его к языку. Ну вот, пока вы это говорили, я подумал, что вот современный э, иврит у нас э, обогащен или, как, или разбавлен словами из э, русского, английского, арабского. Mm -hmm. Да. Да-да. И что-то останется, а что-то отпадет и забудется. Но, но их, в, по поводу устойчивости иврита должен сказать. Я наблюдаю даже вот в то время, что мы в Израиле, иврит неизмеримо более устойчив, чем, например, русский язык и многие другие. В качестве примера могу вам сказать. Что вся компьютерная терминология, если радио и телевизия, они как-то попали и остались, то вся компьютерная терминология, она первые годы идет в луазит, западная, а потом возвращается к ивриту. И никто не говорит компьютер, а говорят МакШеп, не говорят принтер, говорят МакПесед или диск, говорят Канан. Это в повседневной жизни. На компьютерном факультете. Mm -hmm. и, mm -hmm. и я подумал, а почему это так? Где эта сила? Это вряд ли такая огромная сила у, ивритской, у академии языка иврит, что прямо на народа не могут действовать. А это сила еще и в грамматике иврита. Дело в том, что в нет огласовок обычно, да? И поэтому иностранное слово, особенно которое там, из больше трех букв и даже три, мы не знаем, как его правильно произносить. И ну, лог, язык, и путаница. А тут написано на, на иврите, все сразу знают по структуре слова, как оно должно звучать. Угу. Ну вот, устойчивость есть. Устойчивость, потому что корни, Миша. Дерево устойчивое, да, если да. корни крепкие. Да, да, все вот. самое верно. А то, что касается вообще законов и Торы… Интересно. А, вот, ну э, э, э, сионизм да, у нас цианут. Да, вот, вот. это одно из редких а. слов. А, нет, цианут, она как бы еврейская, да. Нет, как бы еврейское, а то, что с этого сделано движение сионизм, да, вот как бы нету, нету в Танахе цианут. Нету такого слова, это термин. Это термин калька с, с английского. да. Но ну, вот. словообразование еврейское, тем не да, менее. Да, Но, тем не менее, у нас не, не перевели коммунизм в каманут. Вот. то есть не, не, не перевелся, не стало еврейским термином. Ну, каманут это корень не, не еврейский. Тогда уже надо что-то с еврейским. Корням. вот кибут прекрасное ивритское слово вместо коммуны. А что такое цилон? Вот вам пример перевода на иврит. А, Гарцон. Сама... А, есть есть кибутское меню. Нужно Ну слово кибут заменило слово коммуна. Вот вам прекрасно. Да да. Как да, и да, да. победил Луази. То есть, кибуцизм должен быть? Нет, ну просто кибуц вместо коммуны. Да-да-да, понятно. Не, да, не да. используют, а используют кибуц. А, а в смысле, как коммунизм перевести на юлик? Ну да. Да. Это не кибуцизм, потому что кибуцизм – это уже… не. Ну не да, кибу... я понимаю. Кибуциют какой-нибудь. Понятно. И еще добавлю к языку, вот просто набрасываю тоже вот все знания, что всплывают. Значит, идея того, что язык развивается только на, на земле, на которой, которой этот язык привязан. Значит, у меня был потрясающий интересный опыт, я как-то услышал так... Перестроечное время от молодых людей, прекрасный украинский язык, чистейший украинский, литературный, хороший украинский язык. Я был поражен, я, я спросил, ребят, вы вообще откуда? Они сказали, мы с Канады. Значит, и они абсолютно не плавали в украинском языке, то есть они не знали ни сленга. Сленг – это говорит о том, что язык развивается, язык живет. Вот. Сленг не может появиться в диаспоре. Там идет сохранение языка. Здесь, идет, здесь язык иврит, он живет. Появляются каждый раз появляются новые слова. Вот. И они как-то вот, не знаю, как-то вот принимаются. Вот. И ну, это не как в Канаде, наверное, полмиллиона украинцев большая коммуника да, но э, язык там, он хороший, литературный да? угу. но он не развивается в Канаде не Правильно? появится ни одного нового украинского слова вот. а, а в Украине появится, угу. появляется постоянно, ну, и так. также наш русский вот. э, э, наш русский зафиксировано на времени нашего отъезда. Да. Вот. Это не русский современной Москвы. Mm -hmm. Да, да, это верно. Для нас это, конечно, слава Богу, что наши русские не русские современной Москвы, но с другой стороны, получается как бы у них он живой, а у нас он уже не живой. А иврит у нас, слава Богу, живой, потому что это язык этой земли. Живой, что, живой, как... есть поэты которые пишут на они пишут да вы правы они пишут на немножко устаревшем языке и это видимо и создает их произведением какой-то дает особую необычность да? Вполне возможно что это плюс Но, они... на самом деле это можно считать вот мы с вами говорим на языке близком к классическому русскому. Я вспоминаю, что где-то в 90-х годах, когда стали публиковать то, что раньше не публиковали, мне попался такой журнал, и там напечатали воспоминания академика Вернадского, когда mm -hmm. он еще молодым, а в, в начале 20 века побывал в Америке. <coughs> и, встретил там, и встретил там диаспору, Российскую, которая, понятно, в основном была из евреев. Там это не было подчеркнуто, а может быть и было, давно это было, до, до того, как я сюда приехал. Вот. И Вернадский пишет, что они говорили на, на замечательном русском языке. И он высказал такое предположение, что если русский язык и будет где-то сохранен, то вот этими людьми, которые в диаспоре, которые вот, ну, имеются в виду евреи, евреи сохранят русский язык. И вот мы сейчас с вами общаемся на языке, на котором в Москве не говорят. или совершенно прав. В этом вся штука. И мы сохраняем с вами высокий русский язык. Язык высокой русской литературы. Да, 19-20 века. Еще Серебряного века. И это огромная ценность для, для русского языка. А, а с евритом тоже произошла удивительная вещь. А 2000 лет диаспоры позволили языку не, не смешаться и не раствориться со всеми языками, а сохраниться, потому что а, я, я не изучал точно, как работал а, а, а, тот, кто возродил Иуда. А, а, а, ой, Пан -Иуда. Да, да, вот, как он работал, как он сохранял. Но мне кажется, что он опирался как раз на, на язык Танаха. Нет, на язык мешны а, мишны. О, спасибо, спасибо, Эли. Вот видите, то есть на язык до, до изгнания, так сказать, или начало, начало только диаспоры, mm -hmm. когда еще не был забыт фундаментальный язык того Не-не-не, mm -hmm. Илья. Ну, поправьте, поправьте. Иллюзия. Значит, это я слышал от профессора кафедры иврита. Значит, Рабиегуда Анаси да, был фанатом иврита, и он заставлял мудрецов говорить на иврите, а разговорный язык уже давным-давно был арамейский. Уже пару столетий был арамейский язык, и, и мудрецы не знали нормально иврита, потому что они не говорили на иврите, это не был язык повседневный, поэтому... Как бы только вот этот вот светлый период Мишна, вот это язык, это на иврите, а их уже ученики уже перестали мучиться и, и ломать себе язык и все обсуждения в Гмаре, они а на арамейском. Mm -hmm. вот. Есть там замечательная история про то, как появилось слово швабра. Вот, там, когда сидели мудрецы э, там, в приемной, ждали, что их раби Гуданаси вот его служанка там как раз поумыла. Вот, и, и она, пытаясь как бы сказать, ну типа, поднимите ноги, дайте здесь подмести, вот, э, она там как-то э, бросила вот это вот мотате. Вот. Э, э, Непонятно, как оно у нее появилось, вот, но они подумали, что это, что это правильное ивритское слово, вот, и, и они его запомнили, и вот так оно разошлось. Вот, то есть, нигде оно раньше не, не фигурирует. Mm. Вот. То есть, то есть... А это... что -то происходит? Нет, нет важны а, вот это центральные мысли. Ну, центральная важна, но дайте этот штрих маленький скушить и вернемся. От чего происходит матоте? Э, смотрите, это, э, в иврите есть построение как, э, э, допустим, ну, хатуль, хатальтуль, да? ну, то, то есть ну, маленькие удвоения да, э, да, э, удвоение. Э, последних двух корневых букв. Ну, ну. Вот матате это мате, да? да? матате. Что что? Вот. Мате, напомните. Вот это я не скажу точно. Вот жалко Жалкарна ну, уже отключился. Ну, там что-то типа, я вам сейчас этой палкой дам, там или, там, э, или палка, ну, в общем, что-то вот как-то так получилось. Это от палка точно, производная какая-то. Вот. Спасибо. Okay. Э, э, я, Илья, и, и, и, Илья, да, извиняемся. Я думаю, что вот это очень важное уточнение, которое вы нам рассказали. Значит, то, что сделал Бен Иуда, он опирался на язык Мишны. И, и, и, и по-видимому, это, это самый последний из, из языков, которые как бы отражают язык Танаха да? и, главным образом, язык Хумаша. Да? Значит, можно так предположить, что главные вехи в том языке, который мы сегодня получили, ну и которым занимается Академия Иврита, можно предположить, я внутри там не был. Но вот это вот интересно. Значит, язык, которым записан хумаж, пятикнижие, да? а дальше немножко варьируется, конечно, языки пророков, там они немножко отличаются. Возможно. Ну, так судят специалисты. А дальше скачок до языка Мишны, а дальше через две лет скачок к нашему ивриту. Да? Uh -huh. Вот это очень интересно, конечно, проследить. И вот, может быть, это как раз ствол, корни и ствол того дерева иврита, который, как Миша отметил, устойчив. И, и, а устойчив, потому что выдержан вот, вот такими испытаниями времени. И, и по структуре очень устойчив. Ведь в иврите основная масса корней трехбуквами. Да? Условно это 20 на 20 на 20. Это все мы имеем в гусь. Восемь тысяч, да? Нельзя ввести больше, чем порядка 8 тысяч корней, вот и все. Вот обойдитесь с этим. Остальное уже известными законами, приставок, суффиксов и прочего образуйте, но людям будет более-менее понятно, откуда выросло это слово. Оно не оторвется от основы, если вы его даже сделаете. Будет понятно, откуда, с чем оно связано. И поэтому в иврите есть то, чего нет ни в одном языке. Современному человеку дать прочесть Библию, там, любую, там, немецкую, английскую, там, латинскую, я не, не знаю, которая написана давно, они не смогут. Язык очень сильно ушел. А иврит все-таки при, при, привязку сохраняет. Да, но есть же те, которые э, думают, что все можно перевести на язык э, нулей и единиц. он ну, более жесткий. Вот, вот да. эта трехбуквенная система корней, она действительно вам дает... Вот, да. вот в этом пространстве только действую, и оно все будет связано. Оно не, не, не, не распадется и не уйдет от основы. Замечание Эли, оно, оно прекрасно. Оно, кстати, дает вот какой прогноз. Сегодня есть сторонники развития искусственного интеллекта. Я не говорю о присутствующих. Тут вот широкомыслящие люди. Но есть такие сторонники, которые считают, что искусственный интеллект значит, когда-нибудь даже превзойдет человеческий. Так вот, Эли поставил точки над «и». Значит, вот двоичный код это, – это основа, на самом деле, языковая, атомарная структура искусственного интеллекта. А и, и в этом его ограничение. Вот, а, а иврит, он вмещает в себя духовные метрики, духовные измерения. Вот, как это, это чудо, конечно, иврита, удивительно. И, и поэтому он оказался вечно живой. Да, Ударим трехбуквенным по бинарному. Отлично. А, да. кстати, кстати, Эли, значит, среди математиков и, и кибернетиков, я просто знаю в своей специальности, считается, что оптимальным кодом является трех, трехзначный, а не двух. Ну, Там да. можно упаковать гораздо больше информации. Там немножко. Да, да, это оптимальный код. Но выбран да. двоичный черно – так человечеству проще. Это соответствует тому, что гораздо проще рассуждать о сложных вещах категориями добра и зла. Возвращаясь к теме, которую Ильяву поднял, есть еще одна с этим важно связанная. Она возвращает нас к Казику Азимову «Я робот», по-моему, это его великое произведение. Я вам напомню в двух словах, потому что там же и проблема лежит. Значит, были выработаны принципы робота, там сколько законов, кто лучше меня помнит, и не навреди человеку, и прочее, прочее. И в какой-то момент роботы стали хватать всех людей на улице и за, запихивать в сарае, да, там запирать как в тюрьме, и там супергерой справился со всем этим, там какого-то робота-революционера по-моему с собой нашел, и он уже сидит, это я по фильму рассказываю, доб добрался к этому супермозгу, обрезал ему все провода ведущие к внешнему миру, обезопасил его сел в кресло, я уже не помню, закурил ли сигарету, и говорит, ну все, а вот теперь рассказывай, как это ты до такой жизни до, до, до, дошел, что людей стал хватать? Миша, спасибо, что вспомнили. Подождите, я да? самое, главное, самое главное вам хочу сказать. И тот ему говорит, я буквально следовал, и если, вы, если все помните, я сокращу. Я буквально следовал всем указаниям вот этого кодекса. Я обнаружил, что люди, если им предоставляют свободу, они начинают вредить и уничтожать себе подобных. Поэтому, чтобы оградить их жизнь и здоровье, я понял, что самое главное – это их вот так схватить в сарае. Теперь вот мысль. Вот теперь перехожу к межпатиму. А вот Тора устроена очень глубоко. Она дает такой свод законов, который там еврейскому народу позволил много тысячелетий жить. И у меня вопрос: а может быть в каком-то смысле искусственному интеллекту придется изучать и следовать законам Торы, потому что явно мы видим, что в нескольких фразах невозможно сделать указание, вот дырка в нем будет и получишь обратно тому, о чем. Чего хотел? Все, извините за длинный тираду. А кстати, Миш... повторите мысль последнюю. А, законы Торы, они имеют ну, цел, целостность, да? Они в первую очередь позволили то, что есть народ, который им следовал, который прошел через тысячелетия и пережил все современные ему народы, глубочайшая причина это то, что ему были даны эти законы. В них очень много глубины, есть что-то, что мы видим, а есть что-то намного глубже, но оно нас сохранило. И это отличает от простых законов. Но вторая мысль, нужно ли роботам их изучать, это уже такая, больше полемическая. Можно реплику, Миша? Значит, в начале книжки, о которой вы вспомнили, там а, Айзек Азимов, кстати, еврей по происхождению, чтобы вы знали, не сомневались. Значит, yeah. Да, да, да, да. Так он написал а, там есть вступление. До этих рассказиков, один из которых вы вспомнили, там есть серьезное вступление. Называется оно Законы робототехники. Mm -hmm. И вот а, я читал это, не знаю, сорок лет или 50 лет тому назад, а надо бы достать и перечитать, чтобы ответить на вашу мысль. Значит, ну там они короткие, там их совсем немного, этих законов, правил, да? И наверняка, и, и наверняка в них есть дырки, о чем вы сказали. А вот, а, а для того, чтобы не случилось нехорошего с этими самыми роботами в будущем, то нужно составить законы робототехники на самом деле, на основе законов Торы. Или заставить роботов изучать Талмуд. А, нет, нет. Значит, роботы все-таки от слова работать. Роботы должны обслуживать человека. А вот для того, чтобы они из этой функции не вылезали, должны быть четко обозначены законы. Я не имел в виду только робот. Хорошо, я изложил дальше. По -моему... Мы, по-моему, обсуждали такую идею, что в Торе есть тезис, антитезис: земля и небо, шесть дней недели-суббота и прочее, прочее, прочее. А это как плюс и минус. А посередине эфис, эфис который связан с бесконечностью. Красиво. Но вот К тому, что Илья сказал, я думаю, что тут. Разница между роботом и, и человеком. Роботу можно дать программу, вложив, разработав, там хорошо прописав программу законов. Да? Вот. Да. Идея Торы в том, что законы развиваются. Вот посмотрите, не развиваются законы в христианстве, законы Торы, которые перекочевали, в христианство и в ислам, они там не развиваются. Вот. Они взяли 10 заповедей, взяли. Есть какие-то... А, Как-то это а, как обросло а, какими-то комментариями, подробностями. У нас там «Не вари козленка» обросло таким количеством вещей, вот, что просто невероятно. А, то есть у нас все вещи развиваются. А, я... Я думаю, что э, как бы вряд ли э, робот способен на э, развитие закона, конечно. Он способен на сохранение. Может быть, эли, а может быть модель дерева, вот это, да, с ветвями, которые остаются листьями, которые отпадают, можно применить и сказать, есть древо закона. И, и в, у нас оно живое, а, да? Вот, например, сегодня Кнессов все-таки принимает какие-то законы для нашей жизни, но я почти уверен, что некоторые эти законы, как листья, они отпадут и о них забудут. Вот, а, а что-то все-таки останется на этих корнях и на этом стволе. А корни и ствол – это 10 заповедей. Или, например, кто, кто когда-нибудь отменит эту потрясающую заповедь, о которой мы не раз вспоминали здесь даже. Это вечная, это корневая запах. У меня несколько друг, другая ассоциация. А именно, несмотря на то, что все меняется, вот какое-то противоречие просто... Я вижу, которую я не могу ответить. Все меняется, законы меняются и так, далее, и так далее. Тем не менее, совершенно очевидно, что отношения между людьми не меняются. Оно как было, так и осталось. В каком-то смысле это то, что Миша, видимо, говорил про язык. Есть три, трехбуквенный корень, и у нас есть 8000 возможностей. Меняются второстепенные вещи, а те, которые основополагающие отношения между людьми остались. Именно поэтому есть возможность как-то не рассыпаться. Да, что, именно по, вот то, что законами отношения между людьми остались, позволяет всей этой системе сохранить стабильность. Володя, мне кажется, что в вашем суждении есть и ответ, и вопрос. Ну, а, да, а окончательный ответ, может быть, даст генетика. Именно вот, вот что такое геном человека. И посмотреть, если только это как следует исследовать на протяжении длительного периода, то в геноме человека что-то меняется. Но какой ничтожный процент в нем меняется. А основная часть генома человека не меняется. Более того, у него есть очень много общего вообще с животным миром. А это значит, что в основе вы правы, конечно. Но все-таки что-то меняется в честь. Mm -hmm. да. То, спасибо. Ну, да, да. Не, не, не дано знать, что будет с искусственным интеллектом в будущем и к чему это и все это приведет. Мы можем только гадать об этом. Mm -hmm. да. Шабат шалом, я побежал. Шабат шалом, Шабат шалом. Шабад, шалом. Шабад, шалом, всем спасибо я за шалом. интересное спасибо. обсуждение. Спасибо.